Добра и, сил. Добра и сил. Я просто тяжелую информацию наношу, но даже суровую. Это надо было последние два слова испортить. Все было четко же. Всем привет! На канале Siberian Wellness Антон Лосев. Продолжаем распаковку продуктов компании посмотрим что у нас есть для приверженцев фитнеса и спортсменов must have номер один при занятиях спортом креатин чем больше его в мышцах тем интенсивнее и эффективнее тренировки и тем выше спортивные показатели креатин способствует повышенной выработке тестостерона и соматотропина гормона роста креатин с обеян быстро растворимый и натуральный продукт расфасован в удобной саше по 5 грамм в каждой упаковке 40 порций содержимое пакетика достаточно растворить в стакане воды или сока необходимо принимать от 1 до 3 раз в день в зависимости от интенсивности тренировок. Результат вы увидите быстро. Креатим ощутимо стимулирует рост мышечной массы. В отдельных случаях возможна прибавка до 2 кг за курс. На втором месте у нас сегодня L-карнитин. Карнитин улучшает жировой обмен, повышает выносливость и ускоряет восстановление мышц после тренировок. Он помогает выдерживать максимально высокие нагрузки. L-карнитин Cyberon Supernatural Sport это продукт высокой очистки, произведенный швейцарской компанией Lonza. Благодаря быстро усвояемой форме он начинает действовать сразу после употребления. А ты готов стать активнее и начать действовать? На третьем месте еще один хит для интенсивных тренировок – комплекс BCAA Siberian Supernatural Sport. В него входят три вида аминокислот, крайне важных для высокого анаболизма. Это L-лейцин, L-изолейцин и л валин Именно они помогают мышцам быстро восстанавливаться после жестких тренировок. Также БЦА замедляют процессы катаболизма и устраняют ощущение перетренированности. Аминокислоты в этом комплексе сбалансированы оптимально в соотношении 2 -1, 1 поэтому они моментально усваиваются, что позволяет добиться максимального роста мышечной массы за короткий срок. Досмотрели до конца? Теперь вы знаете, что вам нужно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии, о каком продукте вы хотите узнать больше. С вами распаковывал хиты для спорта Антон Лосев. Здоровья и сил. Пока.